Было училище, форма на вырост. Стрельбы с утра, строевая зазря. Полугодичный ускоренный выпуск на петлицах два кубаря. Шел эшелон по протяжной России. Шел на войну сквозь мелькание берез. Мы разобьем их, мы их осилим, мы им докажем, гудел паровоз. Станции «Станции» Как новгородская вечеринка. Мир, где клокочет людская беда. Шел эшелон, Шелона навстречу, навстречу Лишь санитарные поезда. В глотку не лезла горячая каша. Полночь была, как курок, взведена. Мы разобьем их, мы им докажем. Мы их осилим, шептал лейтенант. В тамбуре, а если на стрелках гремящих, Весь продуваемый сквозняком Он по дороге взрослел. Этот мальчик, тонкая шея, уши тольчком, Только во сне, оккупировав полку В осатаневом табачном дыму, Он забывал обо всем ненадолго и улыбался. Снилось ему что-то распахнутое, Голубое небо, а может, морская волна. «Танки!» И сразу истошная «К бою!» Так они встретились. Он и война. Воздух наполнился громом, гудением. Мир был изломан, был искажен. Это казалось ошибкой, видением, странным, чудовищным миражом. Только видение не проходило. Следом за танками у моста рыжие парни в серых мундирах шли и стреляли от живота. Дебили шпалы, насыпь качалась, Кроме пожара не видно низги, Будто бы эта планета кончалась там, Где сейчас наступали враги, Будто ее становилось все меньше. Ежесть от близких разрывов, гранат, Черный, растерянный, онемевший, В жестком кювете лежал лейтенант. Мальчик лежал посредине России, Всех ее пашин, дорог, и осин, что же ты, взводный, докажем, осилим. Вот он, фашист, докажи и осиль. Вот он, фашист, оголтела и мощно воет его знаменитая сталь. Знаю, что это почти невозможно. Знаю, что страшно, и все-таки встань. Встань, лейтенант! Заклинают просторы. Птицы, из... Встань, лейтенант, слышишь? Просят об этом, вновь возникает из небытия. Дом твой, пронизанный солнечным светом. Город, отечество, мама твоя. Встань, лейтенант, заклинают просторы. Птицы из... и звери, снегают цветы. Нежная просит девчонка, с которой так и не смог познакомиться ты. Просит далекая средняя школа, Ставшая госпиталем с сентября. Встань, чемпионы двора, По футболу просят тебя, своего вратаря. Просит высокая звездные россыпь, Горы, излучина каждой реки. Маршал приказывает и просит. Встань, лейтенант, постарайся, смоги. Глядя значительно и сурово, Вместе с землей и морем скорбя Просит об этом крейсер Аврора Тельман об этом просит тебя Просит деревни, пропавшие гарью Солнце, как колокол, в небе гудит Просит из будущего Гагарин Ты не поднимешься, он не взлетит Просит твои нерожденные дети Просит история И тогда стал лейтенант и шагнул по планете, Выкрикнув не по уставу. «Айда!» Встал и пошел на врага, Как вслепую. Сразу же сделалась влажной спина. Встал лейтенант И наткнулся на пулю. Большую и твердую, Как стена вздрогнул он, Будто от зимнего ветра. Падал он медленно, Как на распев. Падал он долго, Упал он мгновенно, он даже выстрелить не успел. И для него наступила сплошная и бесконечная тишина. Чем этот бой завершился, не знаю. Знаю, чем кончилась эта война. Ждет он меня за чертой неизбежной. Он не мерещится ночью и днем, худенький мальчик, всего-то успевший. Встать под огнем и шагнуть под огнем. А над полем тучит, кружат, выражат, Под землей цветущей павшие лежат. Дождь идет над полем, родную землю поет. Мы про них не вспомним, и про нас не вспомнят, не вспомнят ни разу, никто и никогда бежит по оврагу. Мутная вода, вот и дождь кончился, радуга, как полыми. А ведь очень хочется, чтобы и про нас вспомнили.